Всем привет, друзья! Сегодня мы посмотрим совершенно новый мультик от Home Animations. И он уже не по мультикам про танки, а это уже Warhammer 40, кто знает про такую игру. Ты знаешь про такую игру? Я, наверное, когда совсем маленький был, наверное, играл в нее. Не помню совсем. Это на компьютере или что-то? Это на компьютере играл, она была такая, как стратегия. А. Там, короче, эти человечки основные, которые бегают, стреляются. Да, они такие, как. Знаешь, у, у них такой костюм, как а, из фалаута силовая броня. А, ну как роботы вот такие, такие да. да, типа как... Uh -huh. типа, как такие ага. люди или не люди не знаю в общем ну там такая войнушка такой свой мир ну короче то как есть есть мир танков в общем там танки воюют а тут как бы ну роботы получается да, и роботы и воюют поэтому э, нужно сразу поддержать хому тут же надо поставить лайк после просмотра видоса, не забудьте написать комментарий потому что он сделал все с нуля да полностью всю вселенную это очень-очень сложно поехали посмотрим тур тур -ту 40 Вархаммер сорок. Ого. Прям в стиле этих. 90-х, 90-е такие. Да, да, да, да. да, да, да фильм. Мир Олей, одна из планет империи. Это перекати поле. Опачки. Ого! Слушай, ну тут уже сложнее. Нужно походку анимировать. будет, знаешь, робот из Сил Света. Ну да, у него такие кресты. А это такой, как собранный из кусочков. Так, за кого ты? Ну, который из Сил Света выглядит покрепче. У него как-то все аккуратнее сделано. Сейчас я по пушкам смотрю. У кого круче? Ну блин, ну это вот такие опушки. Я тоже не знаю. Тут, тут не угадаешь, тут не угадаешь. Тут мы еще не знаем, кто плохой. Был... А, о, смотри, о, у него силовая, это Я не знаю, кто плохой, кто хороший. Я болею за хороших я не знаю, кто хороший. Но обычно хорошие находятся с этой стороны. То есть, откуда? Где? Сам, мне кажется, не по стороне, по виду. То есть, тут, типа свет. Типа свет. Ну я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. А слушай, сильно бьется. И знаешь, они как нарисованы уже, знаешь, не в профиль, как танки, а, а уже до Да, да, в три четверти такой да. видос такой. Они еще и ходят, блин. Это же вообще тяжело. На. Так, бам. Идут такие. War, never change. Да. Ну какая-то как автоматическая броня. Блин, знаешь, я бы хотел, чтобы Хома сделала по. Fallout, a? Fallout a. Ну да, он в первых сезонов про танки делал отсылки. Видимо, ему да? тоже нравится игра. Это да, еще вроде была серия с танком из Fallout. A. Ну, Homa анимашн, правда, что уже название самого танка. Домашняя анимация, то есть. Да. Тут э, не конкретно по танкам. Во, да? во, смотрю, он побеждает. Mm, да, он разрушил. Он выглядел такой более крепенький. Слушай, а если сейчас какой-то. По Победа Империума, титан класса полководец. Вот, это был Империум. Ну, да, как империя, у него, видишь, такие всякие гербы, щиты, там Я давил, такое. Все, когда свое превосходство. И следующую планету переход, такой типа, космос, такой далекий. Нет, И, видимо, на разной половине. Ну да. Ну, наверное, следует, да? Это же не одна серия будет, правда? Ну, да, наверное, надеюсь. Слушай, было бы интересно. Сейчас, я так понимаю, у него будут, наверное, мультики, как такие серии, просто стычки. А может быть, будет классно, если был бы какой-то сюжет. Потому что мы, вот тоже люди, которые не совсем знакомы с этой вселенной. Или совсем не знакомы, как мы. Как-то, знаешь, поняли, что там, к чему, в чем там завязка там причина? То есть как бы вот в танках там есть сюжеты, то есть то вот советские танки сражаются против немецких, немецкие там вызвали демона, левиафана, они там защищаются, все такое. А тут просто пока локальные такие конфликты показывают. Я думаю, если будет продолжение, то будет. Я думаю, что если будет хорошая поддержка, то будет продолжение и будет. Поэтому обязательно пишите комментарии, ставьте лайки. Это мы еще раз повторяем. Нужно да, поддержать. Да, да чтобы, чтобы было, продолжение. было продолжение обязательно, потому что мультик очень классный и очень красиво нарисован на самом деле.